У нас прошла четвертая неделя сборов. Если так можно сказать про Еврокубки, понятно, что это в любом случае нелегко. Насколько сложно вот сохранять эмоциональную атмосферу в команде сейчас. Здесь, наверное, больше нагрузка наверное, не физическая на ребят, что касается. Это больше психологическая. Но в этом плане э -э, надо отдать должное ребятам. То есть пока что никаких таких нареканий нет. Потихоньку с ума сходим, но это наша работа. Еще помнят, как дом вообще выглядел? Нет. Не помню, и хотелось бы вспомнить уже. Насколько тяжело уже вот так, в таком ритме? Ну, это как на сборах тяжело. Все равно всегда разбивалось хотя бы по две недели и переключаться. А так, конечно, уже... Наверное, и по тренировкам где-то видно эмоционально, что долговато зацянулось, и смена обстановки хотелось бы. Перед первой игрой с изолитянами получил травму Антон. Думали, что не так серьезно, но будет готовиться на вторую игру. Но время прошло, и пришлось Антону отправлять. Он не помощник, конечно, к сожалению, в этой игре. Что касается хорошего, то вернулся Ваня. Думаю, ну, должен нам помочь. Ну, белорусские ребята, есть и иканцы, Гречи, они с нами что-то тренировались до этого. Гречи, в принципе, отыграл пол чемпионата, поэтому так, грубо говоря, там в отпуске побыл вернулся. И вышли хорошо вдвоем на замену. Артем забил гол, Зоня добавил нам какую-то еще мобильности, в принципе, хорошо влились. Какие ключевые моменты будете выделять, наверное, сопернику в этой игре? Ну, в принципе, то, что ключевые моменты, что команда очень хорошо играет индивидуально, то есть каждый футболист э -э, может, может на месте обыграть, отдать передачу, здесь надо будет быть сконцентрированными и сыграть в каких-то моментах по где-то поближе, то есть не давать, не давать сопернику, наверное, как говорится, применять свои сильные качества. Много от нас зависит в плане невыгрызных потерь, которые мы допускали. Сыграть более спокойно, надежно, качественно, я думаю, что у нас обязательно появится шанс. И ну, естественно в обороне еще надежнее, еще качественнее сработать надо Вторая игра у нас проходит без зрителей. Для нас это скорее плюс или, может быть, тоже минус? Знаете, как, с какой стороны посмотреть? Если брать с футбольной точки зрения, то хотелось бы с болельщиками, даже и с чужими. Но если брать наши задачи, то, естественно, им больше помогает их трибуны, Поэтому, в какой-то мере, я думаю, что должно быть полегче в плане вот такой атмосферы, в плане того... Как э, болельщики гонят в свою команду, ну, посмотрим в четверг, плюс или минус. У нас был выходной. Вот в этот выходной э, мы съездили в Иерусалим и на Мертвое море. Для ребят это тоже была интересно познавательная экскурсия. Посмотрели все, что касается второго в этот остального свободного времени. Его не очень много, потому что есть тренировки у нас, и двухразовый режим есть. И... и есть теория, то есть в этом плане, то есть мы здесь не отдыхаем. И все равно хотелось бы пройти дальше, как бы это все не было э, сложно там логистически, финансово, морально, но это футбол и такая ситуация, что у многих первые Еврокубки могут быть могут быть и последними, поэтому хотелось бы пройти как можно дальше.